Камера это хорошая? Камера неплохая. <свят> что тебе дает э, тренировки в зале? Вот, пожалуйста, специалист Нет, ну а ты, что <свят> скажешь? Да на настроение? настроение, да? в первую очередь. А во вторую? Уверенность в себе, а во вторую. А в третью? А -а -а -а. Торпус. Как чувствует твой организм, соответственно, также же и работают мысли Все и я интеллект. Я я сразу все понимаю. Я присоединяюсь к комментариям предыдущего да, оратора. Да. Но вот не только силовые упражнения в зале, но и турники, наверное, да? Куча турников. Вот прямо турники, час, турников и колец. Не, ну как? То есть, можешь после тренировки остаться и позаниматься на Кому мало. если два часа мало, то можешь еще подбегать железо. Да, нет, засранец, прогуливать тренировки, еще я могу сказать. Не знаю. Там же шо, что я лето впереди время, говорит, есть три месяца. Это большинство этих школьников такую лето ж надо ж грудь набить банки за три месяца. Можно. Можно. Надо на... такую фармакологию. Да. Фармакология. А ты? А да, ты вот в фармакологии. Нет, нет, нет. Я там, думаю закончим такое, ай экспресс Уважаемые да. подписчики, да, ставьте, подписчики <laughs> ставьте лайки, ставьте лайки и колокольчик. Эти да, а большие пальцы вверх. Потом, вот да. да, все, спасибо.